Подонки всех стран, объединяйтесь. Новый лозунг Росиньол. Здравствуйте. Сегодня тесты. Но ну, понятно, что это Росиньол. Вот эти лыжи, сколько не закрашивая пленкой, вот вообще их никак, ничего, даже вот у новой их концепции, они вот никак, вот не перепутаешь, потому что эти лыжи есть своя фишка, своя фича, своя тема. Это лыжи для веселого такого фанистого катания. Лыжи, которые ложают вот абсолютно, в, в абсолюте по всем параметрам. Ну, таким вот классическим, таким техничным параметрам катания. Вот. Но при этом они вот абсолютно фан-лыжи задорные. То есть, у них вот есть ровно те какие-то характеристики, которые нужны для веселого веселья и разгвоздяйского катания. Значит, теперь как бы по факту. Как не пытались бороться с, с носом, но при таком рокере, при такой форме, даже при таком весе и при сотовой структуре он на скорости хлобыстает просто пипец. Значит, а дальше, нос... как бы, не это а даже плохо на скорости. На скорости, ну, как бы, за счет этих вот, смещений тейпов, носков и задника, рабочая длина канта, она ноль. <laughs> Стремится к нулю. Но она очень маленькая. То есть у меня лыжи были в Ростовке, там какой-то, ну, точно больше 180, по ощущениям, это метр шестьдесят, ну, не больше. В принципе, как бы, естественно, этого недостаточно не для стабильности, естественно, этого недостаточно не для какой-то там шикарной хватки вообще на все там, на ходах за жесткий склон там, за разбитый, но этого достаточно для веселья. Потому, потому что лыжа позволяет за счет этого как бы маневрировать как хотите, где хотите. Вот в любом вообще варианте. Будь то это мягкий пухлый снег, будь то это какая-то там разбитуха, будь то это вообще нас жесткий. Вы ну вообще легко вообще управляться и с ними очень легко и просто. Вот. Плюс они очень динамично пружинные. То есть вот это вот э, нестабильность и хлопание, оно же не просто так они хлопают. Они хлопают, потому что они как бы как пружинки такие мягкие и Упругие. вот И, соответственно, если вы эту лыжку подзажмете, да, где-то либо на жестком склотрассе, там подготовленной, либо в целинке, либо на какой-то каше разбитухи то она как бы обратно отыгрывает. То есть вот на них вот реально там разбитые склоны, там каша, я не знаю, чигетские весенние бугры мягкие, это просто как бы плейграунд, территория игр, как бы да, не катастрофа, потому что они все это оближут и проедут. Реально. Еще при этом вас и подпульнут, так чтобы вы еще и подпрыгнули. В общем, вот получается такая очень интересная лыжа. Вот, я ее, в принципе, давно знаю. Она мне давно нравится, но как абсолютно такая определенная лыжа, определенная характеристик. То есть, это лыжа для либо умеющих уже кататься людей, которые забили на технику вообще и все и сказали, все, я хочу веселиться, я катаюсь ради веселья, либо для людей, которые вообще не собирались этой техникой, блин, заниматься, как бы сначала, скорее, я вообще не собираюсь учиться кататься, я просто хочу веселиться целыми днями вообще и все. Вот для этих двух категорий эти лыжи отлично вообще, то есть... Лыжа вот, вот в этой версии, Это лыжа просто вездеход, самоход, там, не знаю, как хотите. При этом это фана, веселье, вообще безудержное. При этом она как бы и в общем-то работает везде. То есть вот хотите, как бы некую одну лыжу на все случаи жизни, при этом вы не привязаны к технике, то есть вы там не какой-то там карвер, там, убитый жизнью, да, там карвинг, карвинка, все, там вот так вот. Только карвинг, кто карвинг не видал, то жизни не едал. Вот. То есть, как бы, если не так, то вот эта лыжа вообще просто просто супер, как бы вообще. вот Вообще очень-очень-очень даже неплохие и в топ точное место. Однозначно вот просто вот за веселость, за фан, за разнообразие очень разнообразны по поворотам, по ритмике, по динамике, то есть при этом я скажу, и на скорости, в целине на них можно вообще, в прямого давать вообще просто шикарно будет, почему? Потому что схавают все, как бы не надо только пытаться куда-то там сильно крутить, в общем, ну вот как бы и все, то есть вот можно в принципе, при умении на них можно шикарить, ну, очень шикарно. Все, хорошие лыжи, рекомендую их либо новичкам, фрирайдерам, либо уже таким познавшим смысл фрирайда. Вот, пойду за следующими. Ставьте так, подписывайтесь. Пока.